Можете поздравить, поздравить меня смело. Мишка потерял телефон. И вот как теперь его найти. Ходил я тут в округе много. Ходил я много. И время где-то смотрел я. Не помню где. А телефона нету. Печаль, беда. Ладно. Буду искать. Мне же где-то надо ехать на работу уже. А. Петухи кукарекают. Вот он. Вот он. Ха -ха. Блин, 15. 15, 12. Через 15 минут на работу но опоздаю на полчасика ладно Фу, порадовало порадовала деревенская жизнь да ворон с петухами у нас порадовало на тебе в подарок тогда хлеба вообще как-то день не особо задался Возжи у меня порвались мои путни и дареные. Перешоркались уже вот так вот, вот за два или за три года эксплуатации от березы. Но ничего, да? Очень хорошие продолжают ими оставаться. Длины чуть потеряли, но ничего страшного. Так, ладно, все, погнали мы дальше. Всем пока, всем здравствуйте, но ну, вы уже поняли, думаю, да, без названия и без рассказа, и что скажу, вот уже отнорок норок заткнуты, вон тот, Ох, не знаю, камеру видно, не видно, заткнуты, этот нет. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот так вот, вот, вот ловушка. Второй барсук был заснятый. Нора влево туда. Вот норок тоже в начале лета чищены. Но паутины затянуты. Там вот второй от Вот она. Тропинка смотрится. И вот этот переходик мне сильно нравится. Наверное, здесь и расположимся. И с противоположной стороны тоже нора лажена. Тоже тропинка вдоль вот так вот бугра. Три от норка получается. Проведают. Сейчас огляжусь еще. Но ну, вот эта вот норка мне очень приглянулась. специалист в это или барсучья, далеко от норы, пробегала я лиса тогда под половушки в округе походил, что-то я туалета не нашел и вот тропинка идет и вот сюда, вот нора. Как-то вот так вот. Наверху сейчас еще зайду, посмотрю. Надо принимать решение. Так, наверху вот тоже хорошее. Но, мне кажется, свеже тут не лажено. Самое главное, это забыл сказать, видео уже все постановочные. снимаются для привлечения аудитории ну, количество просмотров и привлечения подписчиков так что вот так вот самая главная важная новость все постановочное все самоловы практически которые я буду ставить или ставлю потом снимаются Показываю, как я делаю, и потом убираю все это дело, как-то вот так вот. Ну это просто реквизиты. Александр Кудрявая голова дал, подарил. Ролики заснимешь про меня, расскажешь, и все, и обратно ему верну. Кстати, вот так вот. о минусе фото хотел сказать какой существенный довольно при использовании аккумуляторов они чуть длиннее чем обычные пальчиковые батарейки и вот их тут три тут три тут шесть штук и в общем вот эта вот защелка ни хрена не держит поначалу еще хоть как-то держала каждым разом все хуже и хуже Закрываю и странно сразу же отходит. Вот либо палочкой подставляю, вот так вот, вот прижимаю. И стараюсь потом крышку резко вот сейчас не успел, например, открылась. Она отключается. Но а чтобы включить, надо сначала режим теста включить. Из тестового режима уже потом на включение и закрыть. На обычных батарейках держит. Хорошо не открывается а вот с аккумуляторами сразу же вот такая беда вот как-то вот так вот, вот вот вот сначала колдую минут 15-20 прежде чем у меня включить получается и травинки подкладываю и веточки чего только не делал надо какие-то скрепки вот так вот сделать с двух сторон еще но это потом дома попробую вот как-то вот так вот как-то вот так вот вот все.